Здравствуйте, уважаемые соучастники по проведению времени в интернет-пространстве. Сегодня я хочу поговорить о рабочем классе и об эксплуатации, поскольку, поскольку эти явления, понятия совершенно неразрывно связаны. И мне кажется, что они в последнее время оказались несколько заезжены и как бы потраченные им, несколько подзабыто, что же имеется в виду. Итак, рабочий класс – это класс людей, то есть группа людей, описывающаяся всего тремя очень простыми свойствами. Первое свойство – вы должны быть свободным лично человеком, то есть вы не должны быть прикованы там, ногой, к рукой к батарее и не должны быть рабом буквально, то есть юридически, и должны иметь возможность хоть что-то выбирать, там, кроме мороженого, хотя и мороженое тоже. То есть лично свободный человек. Да? Второе качество, вы должны быть наемным рабочим, то есть всякий от дворника до топ-менеджера, который получает стандартную зарплату или стандартную премию, который получает деньги вне зависимости от э, прибыли компании, прибыли э, фирмы, оказывается наемным рабочим, получает деньги за время свое, да, тратит свое время. Да? И третье очень важное свойство, вы должны производить привалочную стоимость, которая у вас отчуждается. То есть то, что вы делаете, прибыль от того, что вы делаете, не, распро... не распространяется на вас. Какая бы это ни была прибыль эмоциональная, ну, обычно имеется в виду, конечно, финансовая. То есть в самом простом случае вы пилите табуретки, эти табуретки продаются по 100 рублей, из которых вы получаете рубль. значит 99 рублей получает кто-то еще, кто-то, кто вас эксплуатирует. И, собственно, об этом и речь. Когда э, девочка или мальчик говорит, мамочка, ты меня эксплуатируешь, потому что посылаешь меня в магазин, мама никого не эксплуатирует, мама, пользуясь своим авторит... авторитарным правом, посылала детей в магазин. Но мама могла бы сказать разумно в этом месте, что мы с тобой вместе будем есть пельмени, поэтому никакой эксплуатации нет, то, что ты принесешь, будет разделено между, а то, что я на мои деньги купишь, да, то есть, вот как бы общий вклад, но когда вы пилите табуретки, и потом кто-то рекламирует табуретки, кто-то красит табуретку, а кто-то сидит и типа руководит пилением табуреток. И все вы получаете с этого зарплаты, есть некто, кто владеет бизнесом табуреткоделания. И из этих табуреток он, не делая ничего, кроме как владения, получает какую-то часть прибыли. Вы при этом часть прибыли, скорее всего, не получаете. Таким образом, вы оказываетесь эксплуатируемы. Точно так же, как вас начальник оказывается эксплуатируем. И в данном случае разница между рабом и надсмотрщиком. Над рабом не очень большая, и из истории мы знаем, что надсмотрщики очень часто были просто привилегированными рабами, которых решили выделить как бы и дать им клыст, чтобы они несколько иначе выглядели и по-другому себя вели, но существенной разницы не находятся. Даже если мы представим себе, какие-нибудь сложные системы, в которых есть акции, скажем, и лишние деньги из табуреток распределяются. Мы обнаружим, что почти никогда это не оказываются все лишние деньги и распределяются они все равно неравным образом, то есть э, золотой там парашют, золотые крылья какие-то оказываются у топ-менеджера, у того, кто придумал, как правильно торговать табуретками, но совсем не у тех десятков людей э, сотен, э, которые табуретки красят и рисуют. То есть, я хочу сказать, и это очень важно запомнить, всякий, кто работает по найму и производит этим дополнительную прибыль, дополнительную прибавочную стоимость товару, и как бы который не получает от нее прямую прибыль, оказывается рабочим классом. И таким образом им оказывается, как продавец в магазине, который производит продажу, да? так и человек, раздающий билетики в кино, так и профессор, который в платном вузе стоит и за приличную зарплату рассказывает свои мысли нанявшим его студентам, ковыряющим в носу в этот момент и играющим там в Final Fantasy. Да? Точно так же рабочим классом оказывается менеджер, хотя он и не хочет это понимать, любого уровня, пока он не оказывается хозяином. То есть, что важно понимать про эксплуатацию эксплуататором не является ваш начальник эксплуататором является ваш хозяин да? когда в нашем языке стали снова говорить господин и госпожа вот в этот момент наверное эта история стала отражаться достаточно надежно когда у нас стали появляться господа как бы вместо товарищей по работе на чем я думаю стоит закончить